Меня зовут Татьяна, мы приехали из города Домодедово, выбрали сами в салон Альтер, нас обслуживал замечательный менеджер Владимир, помог мне выбрать прекрасную машину Финдай Крет 2019 года. У меня было много-много бонусов, подарков. Довольны это... машины и комплексой и обслуживанием нашим от менеджера. Да. Спасибо, вам Спасибо вам большое. Спасибо Всем. большое Владимиру. Всем. Всем будем рекомендовать Владимира. Все, супер.